Привет всем! Сегодня я хочу поговорить на сложную, но довольно важную тему, без которой, мне кажется, довольно трудно говорить о буддизме и гендере вообще. И эта тема отношение буддизма к абортам. Сразу оговорюсь: что буддизм, как и подавляющее большинство существующих религий, ну разве что, кроме каких-нибудь маленьких и очень-очень новых. Относятся к абортам отрицательно, негативно. Согласно буддистской этике, аборт это такие убийства, и поэтому плохо. В то же самое время в буддизме не существует какого-то активного провайферского движения. Ну, очень сильно активного, скажем так. И аборт крайне редко возникает именно как отдельная тема, достойная внимания. В основном об этом просто стараются не говорить. Почему так? Ну, начнем с того, что аборт в буддизме это, конечно, убийство, но я сейчас очень странную вещь скажу, но это всего лишь убийство. Всего лишь. То есть это не вмешательство в некий... Божественный план, не попытка отказаться от своего предназначения. Нет, это просто убийство. Причем так как в буддизме не очень выражен антропоцентризм по сравнению с тем же христианством, то в принципе далеко не всегда смерть человека, жизнь и смерть человека, неважно уже родившегося или еще нерожденного, является более важной по умолчанию, чем жизнь какого-то другого живого существа. Таким образом, ну, скажем, женщина, которая совершила один или два аборта за свою жизнь, все равно э, значительно, менее в этом, значительно менее виновата, ну, меньше согрешила, меньше испортила карму чем, скажем, активный охотник, который охотится в том числе для своего удовольствия. Вот он совершил значительно более сложное и серьезное преступление с точки зрения буддизма. И это одна из причин, почему буддисты, которые очень озабочены спасением какой-либо жизни, вообще жизни как, таких, как таковых, в основном идут все-таки или в экологическую повестку, или в антивоенную, ну, не знаю, куда угодно, но предпочитают аборты не трогать. И вообще о вегетарианстве им, например, говорит значительно более интересно, чем про аборты. Второе, и это концепция страданий в буддизме. Проблема заключается в том, что в буддизме страдания э, не оправдываются никак они не очищают, они не круто и не прикольно, и поэтому э, спасти жизнь, но э, при этом обречь эту жизнь и, возможно, многих окружающих на страдания, это тоже не круто и не прикольно, и ничем не оправдывается. Таким образом, когда речь заходит о сложных ситуациях, а аборт это, как правило, целое куча сложных ситуаций обстоятельств, никаких однозначных ответов в буддизме нет. Ну, Об абортах, например, высказывался тот же Далай-Лама и высказывался в том смысле, что да, это плохо, но бывают такие случаи, когда по-другому невозможно. Обычно очень осторожно относятся к случаям, когда, допустим, Аборт может спасти жизнь потенциальной роженицы. Тогда предполагается, что да, лучше сделать аборт. Когда ребенок родится, однозначно с какими-то медицинскими ну, проблемами, когда это он, скорее всего, долго не проживет, тоже тогда аборт рассматривается как вариант. Но помимо всего этого, вариант, когда... Рождение этого ребенка просто приведет к тому, что семье станет значительно сложнее. Когда ребенок будет рожден, его, скорее всего, никто не будет любить и, наверное, даже бросит тоже воспринимается как такая сложная ситуация, при которой очень трудно сделать правильный выбор. И, соответственно, не может однозначно осуждаться в таком случае аборт. Потому что ну, непонятно еще, что в данном случае было бы лучше сделать. Именно поэтому в буддизме, вот именно по этим двум причинам, аборт в буддизме остается ну, как бы эм, в сфере личного выбора, который должен сделать человек. Совершившие аборт женщины э, крайне редко подвергаются абстракизму и однозначно обвиняются. Э, и на законодательном Уровни, требования запретить аборты ну появляется, но, скажем так, редко. Вообще провайферская тусовка в буддизме, но ну, это те люди, которых я лично встречала, с которыми общалась и которых достаточно много читала, э, делятся на две группы. Первая группа – это люди, которые считают, что аборт – это плохо и нужно э, с ними бороться, но при этом считают, что нормальная, адекватная борьба с абортами заключается в том, чтобы устранять причины, по которым люди совершают аборт. И какие это могут быть причины? Ну, бедность, ситуация, когда больше ты с этим ребенком никуда не пойдешь и так далее. Как правило, вот эта позиция она сочетается с чем-то еще и редко выходит на передний план. Например, человек может быть вообще борется с бедностью или с домашним насилием или еще с чем-то и дополнительно к этому он считает, что неплохо бы еще и абортами заниматься. Этим людям вообще не приходит в голову говорить об ограничении абортов, потому что, ну вот, как мне один такой провайфер сказал. Существование легальных абортов его пугает значительно меньше, чем существование нелегальных абортов и убийство уже рожденных детей. Значит, это одна категория. Вторая категория людей, она, ну, скажем, очень сложная, может быть, для понимания даже, потому что это люди, которые вроде как, да, они буддисты, они однозначно находятся, ну, скажем буддийской тусовки, да но их причины почему они борются с абортами скорее кроются в, в сфере народных суеверий или ну хотя бы народных верований как правило они объясняют причины почему аборты это нехорошо тем что дети вот абортированные младенцы они будут обижены на весь этот белый свет, застрянут где-то между мирами или станут э, призраками, вой... мстительными духами, и начнут как-нибудь всем вредить, в первую очередь, конечно, своим родителям, но ну, не своей семье, не состоявшейся, но ну, не только им, но, может быть, вообще всем. И поэтому, что нужно делать? Ну, с одной стороны, да, конечно, нужно не идти на аборт, но с другой стороны, нужно проводить ритуалы, чтобы этих младенцев уже существующих, вот, ну, вот, <смех> в виде воинствующих духов, как-то утихомирить. То есть получается, что они в основном даже э, призывают э, не к э, такой классической провайферской борьбе, а к проведению ритуалов. Э, в Японии это все связано с культом таким Мизукукоя довольно интересным. Если э, заинтересует, можем об этом поподробнее рассказать, очень интересная история. Но есть такие представления и в других буддийских странах, мне попадались, и не в буддийских, кстати, тоже, потому что мне рассказывали об очень похожих концепциях, например, индонезийцы, мусульмане. И, честно говоря, этому, эта позиция рассматривается, например, тем же буддистскими священниками часто с большим-большим подозрением. Потому что, как вы понимаете, ритуалы проводятся обычно не бесплатно. Получается, что здесь нек, ну, некая такая меркантильная составляющая, то есть те, кто проводит эти ритуалы, им выгодно, чтобы они проводились, понятное дело. И, в общем, вообще все это как-то сомнительно и явно не укладывается в буддийскую этику. Но даже эта категория не выступает... За то, чтобы запретить легальные аборты. Они в основном, когда за что-то выступают, они выступают за то, чтобы больше проводить ритуалов, успокаивающих этих самых воинствующих духов. Так что, что я могу сказать? Аборт буддизма просто не очень популярный топик, не очень популярная тема. Это такая вещь, которую каждый человек должен для себя сам определить и сам сделать выбор. Нехорошо, но сами решайте. Это все, что я хотела сегодня сказать, пока- пока.